Всем привет, ребята, с вами я, Ваня, и сразу извиняюсь за то, что какие-то помехи будут, потому что я снимаю не на своем ПК, я снимаю на компьютере, так что сразу сорян. В этом видео очень везучий человек выиграл конкурс на три вот таких вот пэта, на три вот таких вот пэта, и э, 300 миллионов гемов. Я с ним связался в Телеграме. Ну шо, привет. Алло. Привет. Привет, Кто? Ты выиграл конкурс. Какой конкурс? А, ты знаешь этот конкурс ВК, который ты оставлял ник свой, подписался? Да. Да. Ты выиграл да. конкурс. Ты врешь. Mm -mm. Ты ты, это, ты что, создатель этого конкурса? Да. Я создатель конкурса. Ты уже ко мне зашел? Потому что ты под, под конкурсом оставлял свой ник. Я тебе уже кинул. Ну, да, я знаю, да, я оставлял. Принял, mm -hmm. да? Зашел уже. Ну да, я зашел. Вот okay, как ты докажу, что, что ты там что, что То, что ты выиграл, путь? ну давай мы сразу перейдем к делу. Я тебе трейд Ну какой у тебя ник? На сервере. На зудка. На звук. Давай. Раз, два, три. И чего? Я реально что ли выиграл? Mm -hmm. Да, ну, И триста миллионов гемов. Подожди, да я закончу. Подожди, подожди, подожди, подожди, моих пять квадров. я реально выиграл. Ой, это твои пэты навсегда. Спасибо. Ты рад? Конечно. Три Что ты скажешь моим зрителям? Подписывайтесь на этого человека и выигрывайте тоже конкурсы. Теперь И это об... твой Обязательно пэт. Обязательно ставьте лайки. Теперь это твой пэт. Я выхожу с сервера. А ребятам да. говорю, чтобы подписывались на мой ВК. Ссылочка в описании. Выиграйте конкурс. На... Чер... После этого конкурса, через три дня, будет еще один конкурс на вот таких вот пэтиков. Ладно, это, короче, давай, пока там. Пока, все, давай. Привет. Ну, ребята, всем пока. Желаю вам тоже побеждать. Ссылочка в описании. Удачи. Пока.